Сегодня в помещении 76-й школы Новобарский район мы проводим открытый чемпионат Харьковской области по боевому джиу-джитсу, посвященный нашему другу, наставнику, трагически погибшему Максиму Георгиевичу Повороско. В этом турнире собралось 15 команд, также к нам приехали гости из Днепропетровской области, Сумской области и города Запорожья. Турнир отборочный. Победители этого турнира будут участвовать 2 декабря в городе Запорожье на чемпионате Украины по боевому боевику. Турнир является благотворительным. Все средства будут переданы семье Максима. Приезд в город Харьков команды города Запорожья для нас являлась определенным достижением. Мы сюда долго добирались, зная о том, что будет представлена сильная команда спортсменов. Поэтому мы готовились, приехали, надеюсь, покажем достойный результат. Организация соревнований благодаря организаторам проходит очень успешно. Я думаю, многие спортсмены будут довольны не только своим выступлением, а еще и наличием таких сильных, представителей из других спортивных клубов. Сегодня проводится открытый чемпионат в Харьковской области по джиу-джитсу в памяти Максима Повороска. знал его лично, могу охарактеризовать его как веселого, доброго, лидер. Лидер это в первую очередь. Настоящего профессионала в своем деле. Турнир проводится на хорошем уровне, много участников. Хорошая конкуренция, все бойцы показывают достойную борьбу. Всем участникам соревнований хочу пожелать побед, воли к победе и характера. Огромное спасибо Александру Владимировичу Надеину за то, что он предоставил свой зал за то, что приглашал всех спортсменов. Мы с удовольствием откликнулись. Максим был нашим другом. И я считаю, спортивная дружба самая такая сильная, настоящая дружба. Потому что люди не просто приходят веселиться вместе. Люди проливали, мы вместе проливали Ээ, кровь, пот, ээ, ездили вместе с Максом на соревнования. Вот. Макс был очень, очень позитивным, настоящим таким человеком, большой буквы. Я надеюсь, что этот турнир станет ежегодным, и будет как можно больше людей на, на этом турнире. И больше развиваться будет география этого турнира. И в дальнейшем он, возможно, он станет мастерским турниром. Очень сильно будем на это надеяться, потому что ну, Максим будет жить ровно столько, сколько он будет жить его память в наших сер